Это был обычный день. Я играл на анархии, искал танжи и клады. Вдруг я заметил, в уголке лежала книга, взяв которую, я решил ее прочитать. В ней была очень интересная и забытая история, которую я вам сейчас и поведаю. Расскажу вам одну историю, по народу гулявшую, из уст уста перебегавшую, в книгах не писан. Эта история началась ночь на Хэллоуин 1818 году В старинном замке Ласкрафт Это был довольно большой замок со множеством пустых комнат Когда купец Аксен захотел купить этот замок То много кто пытался отговорить его от такой покупки А все дело в том, что на всех режимах уже давно говорили так. Тот, кто переселялся в этот замок, не проживал в нем дольше недель. Да и цена была подозрительно низкой. Но Ксен был очень упрямым и все же купил этот замок. В тот же день все переехали в новое жилище. В привидение никто не верил, кроме его сына из дома. На вид ему лет восемь, то ли десять, Ты кто его послушает. И вот однажды, одной ночью, он стал воды попить и увидел в зеркале девушку, которая смотрела прямо на него. Он не мог пошевелиться, а дух девушки говорил ему. Если хочешь остаться живым, то должен покинуть этот замок немедленно. У тебя есть один день... Но когда Истом все рассказал родителям, ему никто не поверил. Мальчик настолько испугался, что на этот же день решил бежать. Он бежал, куда глаза глядят, пока не нашел лес. В лесу было много зомби и всякой нечисти. На новый день по серверу разнеслась новость. Купец Аксен. И его жена погибли по неизвестным обстоятельствам. И тогда мальчик понял, что та таинственная девушка не хотела его убивать. И вот листом остался один в темном лесу. Мальчик не знал, куда ему деться и кому бежать. Весь измученный он лег на свою постилку и уснул. Подъем. Вставай, малыш. Идем кушать. Что? Где я? Не бойся, это я. Он увидел пожилую женщину. Она представилась как Алана. Он рассказал все этой женщине, а она его приютила. Детей у нее не было, да и жила в нищете. Так он и жил до 11 лет, да и по хозяйству помогал. Мальчик решил разгадать тайну, которая не дает ему покоя уже много лет. Ночью, когда добрая женщина уснула, он пошел в замок и бродил по долгим темным комнатам, вдруг увидел, что на троне кто-то сидел. Он увидел ту самую девушку. Она показалась ему знакомой. Его осенило. Это же та добрая женщина. Она была настолько ужасной. Труп посмотрела на него абсолютно белыми глазами. Я же тебе говорила не выходить из дома. А ты меня не послушался. Так это ты. Ты их убила. А почему тогда я остался живым? Ну все, ты будешь наказан. закричала привидение. Она цепилась когтями в руку мальчика. И потащила его к дому. Там она взяла замок. И закрыла его в комнате. Однажды ночью Истон устроил побег. Времени было очень мало. Поэтому он решил пойти в архив, в котором и хранились. Ведомости о жильцах замка. Ну где же оно? О, вот, нашел! Мальчик достал документ, где было написано имя Алана. Она была проклята. Ее дух навечно привязан к этому замку. Наконец, тайны больше не было. Но было уже поздно. Дама была позади. Вот так в 11 лет и закончилась история единственного наследника богатого